Привет! Давайте рассмотрим небольшой мини-чек-лист «Как не слить бюджет в Яндекс.Директ». Ну что, готовы? <музыка> Яндекс.Директ, конечно, удобен и эффективен и для новичков, и для профессионалов. Однако некоторые настройки требуют особого внимания. В частности, к ним относятся бюджеты. Как же определить, что пришло время повысить бюджет? Для этого обратимся к мастеру отчетов Директа. Выберем нужный период, развернем столбцы с показателями. Выберем правой колонке процент полученных показов и сформируем отчет. Если процент полученных показов составляет, к примеру, 40%, это означает, что 60% по данной компании вы теряете. Таким образом, следует увеличить текущий бюджет компании на 60% или умножить на 1,6%. Однако бывают и ситуации, когда рекламная кампания не расходует весь отведенный на нее бюджет. В таком случае необходимо изучить средний дневной расход по рекламной кампании. Если он заметно отличается от дневного или недельного лимита, то можно снизить текущее значение с учетом этого показателя. Ключевым фактором при выборе стратегии является цель рекламной кампании. Если стоит задача привести как можно больше трафика на сайт. Лучше всего подойдет стратегия оптимизация кликов. Стратегия оптимизация конверсий может быть настроена только на основе определенной ключевой конверсии, поэтому важно убедиться, что по данной цели накоплен достаточно объем статистики, иначе у системы попросту не будет информации для обучения. Если, к примеру, вы хотите оптимизировать по цели оформленный заказ, но по ней еще недостаточно статистики, можно попробовать установить оптимизацию по цели добавления в корзину. После того, как достаточный объем данных будет собран, можно поменять цель. На поиске часто хорошо результаты показывает стратегия «ручное управление ставками с оптимизацией». Ее плюсом является то, что за счет определения ставок вручную она позволяет повысить среднюю позицию показа объявления, но соответствующим образом увеличивается и средняя цена за клик. Чтобы настроить показы для верхней позиции, нужно в интерфейсе выбрать настройку «Объем трафика 100». Добавить 20-30% для показов спецразмещений и установить верхние ограничение ставки. Стратегия по рентабельности инвестиций является, пожалуй, одной из самых сложных применений. Для этого необходимо четко понимать, какого реального уровня рентабельности у вас есть возможность достигнуть. Также для ее корректной работы нужно выбрать ключевые цели и назначить для каждой ценности конверсии. Обычно в этих целях применяют средний чек клиента. Такая стратегия наиболее эффективна в случае, если к покупку можно завершить прямо на сайте, так как оптимизация порой будет наиболее актуальной. Также стоит отметить, что в Директе существует возможность попробовать модель оплаты за конверсии. В этом случае необходима обширная накопленная статистика по конверсиям, чтобы четко ориентироваться по текущей цене за конверсию и тому ее значению, к которому вы хотите стремиться иначе стратегия попросту не будет эффективно работать. Однако, если убедиться, что она подходит вам и грамотно провести настройку, существует возможность несколько сэкономить бюджет по сравнению с оплатой за клик. Чтобы установить стратегию и бюджет, нужно в интерфейсе Директа нажать «Редактировать компанию В открывшихся настройках нужно пролистать до пункта «Стратегия» и развернуть его. Некоторые моменты при настройке стратегии требуют особой внимательности. Например, если вы хотите установить автоматическую стратегию, в нашем случае это будет оптимизация кликов с ограничением по недельному бюджету. Обратите внимание на открывшиеся настройки. Не забудьте установить приключатель на настройку недельный бюджет, несмотря на то, что вариант средняя цена клика открывается первым. Если вы установите только значение средней цены клика, ваш бюджет не будет ничем ограничен, и вы слишком быстро растратите все средства. При настройке недельных бюджетов важно помнить, что система распределит средства именно на календарную неделю, то есть на период с понедельника по воскресенье. Таким образом, если недельный бюджет будет установлен в среду, то все указанные средства потратятся до воскресенья. Если показы по выходным отключены, то средства будут потрачены за 5 календарных дней. Чтобы избежать непредвиденных трат бюджета, можно установить на уровне аккаунта общий лимит расходов, который будет регулировать ограничения по бюджетам всех компаний. Если вы меняете дневные или недельные лимиты какой-либо рекламной кампании, нужно не забыть также отредактировать лимит аккаунта соответствующим образом. Оптимизируйте рекламные кампании по цели вашего бизнеса и добивайтесь максимального результата. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Академия Webcom. До встречи!